Привет! Сегодня я познакомлю вас с программой Bitmark X. Программа позволяет делать монтаж по звуку. Она анализирует пики в любом музыкальном треке и превращает их в метки в программе Final Cut. Давайте я покажу, как она работает. Переносим музыкальный файл в окно программы. Дальше указываем количество кадров в нашем видеопроекте. Программа имеет дополнительные, более тонкие настройки. Можно настроить, чтобы программа анализировала музыкальные биты, либо аудиопики. В стандартном режиме программа работает отлично, но если ваша музыка анализируется плохо, то вы можете настроить программу более тонко. Также можно выбрать тип маркеров. Либо это стандартный, либо to-do. То есть либо фиолетовый, либо оранжевый. Double Temp отвечает за количество проанализированных пиков. Если галочка стоит, то их будет в два раза больше. Также есть возможность открыть Final Cut сразу после создания файла. Нажимаем Bitmark, файл будет создан туда же, где был исходник. Выбираем библиотеку и в ней сразу же создается ивент, в котором находится проект, в котором находится клип со всеми проанализированными битами. Копируем клип команды Command-C. Переходим в наш проект и вставляем его командой Command v Опускаем клип ниже нашего видеоряда. И теперь остается выровнять видеоклипы по этим меткам, как вам нравится. Ну вот, я их немножко подровнял. Давайте послушаем, что получилось. Также, с этими метками, есть один классный лайфхак. Можно почти как угодно резать музыкальный клип ровно по этим меткам. Очень желательно, чтобы разрез попадал на главную долю музыкального произведения, чтобы не нарушать его строение. Делаем разрез там, где хотим, чтобы музыкальная композиция изменилась. И, допустим, хотим, чтобы она перешла именно на эту часть. Соответственно, здесь тоже режем. Повторюсь, важно, чтобы разрезы шли четко по меткам. Теперь удаляем лишний кусок и соединяем оставшиеся клипы вместе. Еще раз немного выравниваем клипы и давайте послушаем, что у нас получилось. Конечно, существует еще много способов ставить эти метки, но я показал более автоматизированный способ. Если у вас есть свои интересные способы, делитесь ими в комментариях, мне будет очень интересно узнать что-то новое. Думаю, основной алгоритм программы вам ясен. Также ниже я оставлю ссылочку на сайт производителя Altimedia. Там будет подробнейшая инструкция для этой программы. Там будет сама эта программа, ее можно скачать и попробовать в течение недели бесплатно. Стоит она 5 евро, но, по-моему, она этого действительно стоит. Ну вот и все. Я думаю, обзор был полезен. Пока!